Пардончик? Что ты делаешь? Слушай, парень, я много тренился. Ты тренировался на этом? Ну, в принципе, да. Вау! Не дрожи. Сам не дрожи. Вау. Ладно. Боже! Мой ход! Ладно!